фитальной и прекрасной компании корпорации «Фахово». Спасибо. Дальше, пожалуйста. Здравствуйте, Здравствуйте да? все, меня зовут Галина Докутаевича, мне 61 год. Я пришла в компанию по приглашению своей сестры, которая уже была в этой компании, и получила свои результаты. Я проработала 40 лет в фармации, в медицине, и мой итог был – это куча болезней. Самое первое, что страдают все детьми в первую очередь фармацевты, это аллергия. Аллергия, псориаз и побочное явление, как заболевание суставов было, потому что мы постоянно сидела на гормонах. Придясь, ну и, конечно, гипертония с возрастом и виброзно-кистозное заболевание головы. Но это вот самое тяжелое, что было. Через три месяца у меня тоже ушло.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 Потому что она реально спасает м, людей. Здравствуйте, меня зовут Елена. Я в компании два года скоро. 8 марта будет 2 года. Потому что на 8 марта меня Ольга Алексеевна пригласила попить чайку. У меня совсем другая история. Я пришла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 Вот результатов, море у меня, результатов, если говорить, говорить вы мне до вечера не У меня Лариса Лариса проходила за четыре, в компании я уже четвертый год, пришла сюда тоже по состоянию, здоровья. У меня хондрос, астехондрос все поймала, никак не, не могла шевенуться. Ну и было у меня и по-женски. И псориаз, и головная боль постоянная. Я это тоже, а боли, да уже думала, оно голову у меня всегда такая будет. Пригласили меня тоже девчонки Ульяна, Алена. И с тех пор я благодарна теперь моим красавицам, Я сюда пришла на массаж, думаю, ноги. Руки мои не поднимались вообще, хотя я хотя водиться работа. Блоки <с> кое-как приташалась я <с> Но с первого раза потом девчонки меня помассажировали. Это было чудо для меня. Я встала и плакать захотела. Руки шевелятся, верьте сюда. мои вообще. Наступать мне было тяжело. Ну и с первого раза встал говорю, дайте мне вот этот чемодан, пойду домой себе. Вот я кастрют ушла. по все остановилось, я тоже на операцию, меня выгоняли. Похорошела, Лисичка. Я сейчас вообще другой человек. Благодарна этому компанию. Я тоже внучки у меня. Моей. до трех года она с рождения эпилепсией была. После этого, после проктуси, она восстановилась, мы рады были. Мужа своего восстановила? Нет, то сейчас нету. Она сразу, как спать принимать, она ушла. Спасибо, я благодарна за эту команду. Долго мне. 55 лет. В компании я уже девятый год пришла. Э, тоже за здоровьем. Высокое давление, перепады давления меня мучили. Головные боли, бронхит, гайморит, э, бессонница. То есть вот такое состояние было. Не хватало энергии. Просто вот ну как разбитая вот, каждый день. Э, и вот любовь фитальна меня тоже пригласила на презентацию. Как вот вы сейчас пришли. Она мне рассказала об этом, и я решила, надо что-то брать в свои руки, ответственность и восстанавливаться. Хотя врачи мне говорили, что я буду пить таблетки до конца своих дней, потому что гипертония, к сожалению, говорят, неизлечима. Так вот, когда я начала продукцию принимать, в течение трех месяцев у меня нормализовалось давление. Затем забыла, что такое цистит. А всегда это было осенне-весеннее вот такое обострение цистита. Э -э Стала хорошо спать, у меня прошли головные боли. Э -э гайморит, как побочный эффект, гайморита вообще теперь нет. То есть я 4 года капала ну, капли аптечные, потому что не дышал нос. И вот, когда я начала капать феникс еще в нос, мы еще и капаем в глазки, в нос, в уши, за две недели этот вопрос. Просто решился сам собой. А зрение? зрение улучшилось, да. да У меня хорошо. было минус три с половиной э, диоптрии, сейчас минус два глаза. То есть зрение улучшилось. Ну и вообще, как бы здоровье, когда внутри, оно и наружу. Мне очень нравится мой внешний принципе, я постринила на, ну, наверное, килограмм на 6. Это было сложности. Вот. Чувствую себя великолепно. Наверное, ощущение такое вот, что лет, ну, 35, наверное, может, 30. То есть я в 46 так не чувствовала себя, как сейчас. Поэтому утром встаешь, ничего не болит, но, тем не менее, жив. Жив-здоров. Вот я недавно думала о том, где бы я была, если бы я не приняла этого решения. И вы знаете, я даже, вот, я даже представить не могу. Вот. А сегодня... Я активна, весела. Вот я путешествую, могу передвигаться без всяких там абсолютно условностей. То есть вот это вот ощущение жизни, ощущение того, что ты здоров, молод, все по плечу, как говорится. Вот, поэтому. Всех, те, кто сегодня впервые пришел к нам, я приглашаю быть с нами в нашей команде также здоровых, активных, жизнерадостных людей. Это все в наших руках, понимаете, все в наших руках. Я благодарю еще раз. Я перенесла две операции по онкологии, и было мне тяжко. Так вот меня пригласили на мероприятие. Это только начиналось у нас в горно-алтайске в 2011 году. Были представители из Барнаула, которые рассказывали нам про эту продукцию, про эту компанию. Я прослушала и решила для себя помирать не буду. И эти деньги на смерть купила продукцию. Да. Продукцию принимаю до сих пор. И очень благодарна. Благодаря ей. Вот, живу. Еще на даче работаете. Ну, работала. Вот, да. Ну, зимой сделал все конечно. Желаю всем удачи, успехов. Вступайте в ряды этой компании. Ни о чем не пожалеете. Будете здоровы, молоды, красивы.